Давайте сейчас сделаем практику с вами. К Вам для этой практики понадобится любая купюра. Любую выберите. Я очень люблю купюры с пятерочками. У меня любимая фартовая купюра. Я с ней уже 5 лет, наверное, путешествую. Номинал значения не имеет. Приготовьте купюру. Любую, да, что есть важно чтобы вам она нравилась любая купюра которая вам нравится будет у вас означать денежную энергию ее нужно будет потратить не обязательно она может быть магнитом для денег если вам захочется ее отпустить в пространство и потратить тоже можете это делать вот это не принципиально начнем самое правильное состояние для денег это улыбка да? вы когда улыбаетесь представьте что перед вами стоит образ денег и вы ему приветливо улыбаетесь на все 32 зуба улыбнитесь деньгам выстроите такое намерение это уже первая техника которую еще мы не начали но я вам даю да, как правильно выстраивать отношения с деньгами улыбаться им любым Угу. А сейчас закрываем глаза и немножечко соберемся на себя. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох через нос, чуть-чуть задержите дыхание и, когда выдохните, выдыхайте медленно через рот, пол, через полуоткрытые губы, представляю что вы выдыхаете все проблемы, все негативные мысли, всю усталость, все, что вас тревожит. Свои финансовые проблемы выдыхаете. Такой длинный выдох. Купюра пока перед вами на столе. Пока не трогаем ее. Просто приготовили. Еще разочек глаза закрыты, чтобы побольше на себя собраться. Просто вдох. Задержали дыхание. И на выдохе выдыхаете через рот. Длинно, медленно так. И дальше, выдыхая все посторонние мысли, все проблемы, подумайте о своем намерении, о том, чего вы хотите. Вы хотите привлечь определенную сумму денег. Мы работаем с таким намерением в этой практике. Определите, какая это сумма. Только эта сумма должна быть реальной, она не должна быть выдуманной. Вот вам нужна конкретная сумма денег для того, чтобы заплатить за что-то, например, за тренинг, или вам нужна какая-то сумма, чтобы купить что-то. Вам это реально нужно, и это не выдумано, это ваша потребность. Это то, в чем вы сейчас испытываете нужду. Вот вам это нужно, вам это нужно, это ваша потребность. Определите эту сумму у себя. Зафиксируйте ее. Улыбнитесь ей. Этой сумме денег. Представили перед собой, улыбнулись. А сейчас мы поработаем с нашими потоками получения и отдачи. Наши потоки получения и отдачи находятся на уровне сердца и идут по рукам. Левой рукой мы получаем... Правой рукой мы получаем, левой рукой мы отдаем. Ну, энергетически так, если вы не левша. Если вы левша, то наоборот, практика заключается в следующем. Сейчас, сидя с ровной спиной, положите руки ладонями кверху на стол. Про себя еще раз подумайте о той сумме денег которая вам нужна в ближайшее время улыбнитесь ей и сейчас подумайте а что вы готовы отдать взамен это может быть какая-то ваша работа это могут быть какие-то ваши эмоции это могут быть какие-то ваши конкретные действия что это чем вы готовы заплатить Потому что энергообмен, он обязателен в нашем мире. Что вы готовы отдать, определите для себя. Может быть, это будет какое-то усилие, вы начнете вставать и бегать по утрам. Может быть, вы начнете улыбаться каждому встречному. Может быть, вы начнете что-то делать. Для себя определите плату. Плату за привлечение этой суммы. Представьте вашу оплату в виде образа, поместите этот образ в шарик прозрачный и положите этот шарик, мысленно поместите на вашу левую ладонь. Представьте, что то, что вы отдаете как оплату, вы помещаете на вашу левую ладонь, и вы должны почувствовать, что у вас в этой ладони что-то появилось, вы реально почувствуете. Что появилось? Почувствуйте какую-то тяжесть, какое-то ощущение интересное в ладони. Положите. Отлично. А теперь сделайте вдох, задержите дыхание и на выдохе Такое намерение четко сформулируйте что я отдаю я плачу за привлечение нужные мне суммы денег и выдохните через свою левую ладонь отдавая пространству то чем вы готовы заплатить выдохните прямо можно сделать несколько вдохов и выдохов и отдавайте с радостью с удовольствием я плачу за то что мне нужно вот этим и я это делаю с радостью и с удовольствием отлично и сейчас сфокусируйтесь на своей правой ладони раскройте ее и скажите себе я готова принять нужную мне сумму денег. Я с радостью, благодарностью, удовольствием принимаю нужную мне сумму денег. И положите на свою левую ладонь денежную купюру, чтобы она выступила в роли денежного магнита. И сосредоточьтесь на том, как в вашу левую ладонь начинает приходить денежная энергия. Закрывайте глаза, просто повторяйте: я готова принять, я с благодарностью, любовью принимаю нужную мне сумму денег, удерживайте цифру, эту сумму в голове и чувствуйте поток, который идет к вам в ладонь. Вы, как только положите купюру, вы сразу почувствуете, что вместе с ней пришла энергия, усильте ее сосредоточенно думайте о том что вы принимаете с благодарностью нужную вам сумму денег я принимаю с благодарностью удерживайте эту сумму улыбайтесь деньгам мои хорошие я так вас жду вы мне так нужны я точно знаю что я хочу с вами сделать что я с вами сделаю я с благодарностью вас принимаю. идите ко мне я уже заплатила за нужную мне сумму денег. Улыбайтесь, благодарите, принимайте, принимайте вашей ладонью. Чтобы помочь себе, сделайте еще несколько глубоких вдохов, принятия и выдохов благодарности. принимаю с благодарностью. И когда почувствуете, что вот нужная энергия, вот уже пришел тот объем энергии, который нужен, закрывайте руку, закрывайте, зажимайте купюру в ладони и скажите: нужная сумма мною получена. И это так. Благодарю, благодарю, благодарю. Купюру можно потом поместить между ладошками для того, чтобы она еще больше сонастроилась с потоком получения и отдачи. Что нужно делать после практики? Отпустить мысль о том, что вам нужны эти деньги, убрать сомнения, вообще об этом не думать. Должно внутри быть просто знание, что нужная сумма мне придет. Все, вы об этом не думаете, вы не сомневаетесь, вы не боитесь, вы точно знаете, потому что вы уже совершили обмен. И, естественно, вам нужно просто заплатить то, что вы для себя выбрали в качестве оплаты, начните это делать не думая о деньгах просто начните это делать я уверена что нужная сумма очень быстро появится в вашей жизни купюру можно потратить отпустить во вселенную чтобы она привлекла к вам деньги можно э, у себя положить под подушку в свой любимый блокнотик в качестве денежного магнита вот такая вот технология ребят сейчас поделитесь чувствовали ли вы потоки энергии в руках как у вас получилась практика вообще как себя чувствуете после этой техники потому что после такого рода практик наш энергетический потенциал увеличивается вы начинаете себя чувствовать лучше уверенней хотя мы делали с вами практику всего-то пять минут делитесь можно ли положить купюру в кошелек можно так энергия чувствовалась получилось рука дающая принимающие вот этой принимаем правой вот этой отдаем левой так а после того как получишь нужную сумму денег можно делать то от чего отказался или держать этот отказ до конца дней это как в магазине не знаю почему у вас отказ Ну, если вы выбрали отказ это тоже работает а? Это как в магазине, то есть пока обмен произошел за определенный товар, дальше продолжать его не нужно. Так, вы сказали показать, положить купюру влево, а показали правую. Могла, могла в процессе практики. У нас правая рука, да, вот сюда, принимающая. Прошу прощения, если я оговорилась. Так, в душе спокойствие, сильное зевота. Если зевота, это говорит о блокировках которая присутствует тепло в руках угу. защемило сердце отпустила значит на уровне потока получения отдачи есть определенная блокировка чувствовалась энергетика благодарю пульсации тепло в ладошках приятно чувствовала энергию настроение улучшилось все получилось как слева ушло так справа и пришло классное состояние так вас послушаю, же будто на зарядке постоял. Благодарю. У всех принимающая рука может быть левая и правая. В принципе, да, ребята. В принципе, да. Согласно информатики если вы правша, то вы через правую руку принимаете, через левую отдаете. Но опять же, мы все уникальны, индивидуальные Если вы почувствовали, что вам хочется, например, чтобы левая была отдающая, да не вопрос. Надо прислушиваться всегда к своему телу. Делайте, как вам подсказывает ваше тело если слезы это могут быть обиды на деньги или обиды на себя за какие-то свои ошибки может быть обида на деньги за то что не приходят в нужном количестве да бывает такое на самом деле мы можем обижаться на деньги слезы тогда будут приходить или на себя так благодарю настроение подъем ну я очень рада что вам понравилась техника. Она одна из простых. На тренинге я даю очень много продвинутых технологий и не только энергетических, а больше психологических и коучинговых. Поэтому, все, кто записался в тренинг, ребята, у вас проработка будет колоссальная за три недели. Я вам это обещаю. Благодарю вас за ваши комментарии.